Интересный ролик я задумал сегодня. Поговорим немножко о иностранных языках в целом. Как быстро и эффективно можно выучить язык и можно ли ожидать сразу мгновенных результатов. Еще поговорим об отчаянных идиотах. И я расскажу, кто это такие. Вернемся коротко к дебильнику, если вы вдруг подзабыли. Это человек, канал которого я считаю абсолютным злом. И довольно много усилий приложил к борьбе с этим персонажем. И самая главная тема в названии ролика «Почему Владимир Путин подзабыл немецкий язык?». Вот столько сразу я решил засунуть в этот ролик. Это я к тому, что даже если вам покажется, что я сначала говорю о чем-то другом, тем не менее в конце ролика вы поймете, что все это имеет отношение к одному и тому же вопросу. Итак, сначала я расскажу, кого я называю отчаянными идиотами ну вот вы знаете есть такие люди которые просто от природы глупы это просто идиоты есть люди которых называют полезными идиотами это те кто не догадываются о том что они идиоты но их деятельность могут использовать их дурацкую деятельность можно использовать например в каких-то целях это полезные идиоты а я еще встречал в жизни отчаянных идиотов. Уверен, что вы их тоже в жизни встречаете. В данном случае отчаянные идиоты в тематике изучения иностранных языков. Вот наверняка вы встречали таких людей, которые утверждают следующее. «Вот мне тут кто-то рассказывал, что выучить иностранный язык, дескать, трудно, нужно прикладывать усилия и вообще очень много лет этим заниматься». Ничего подобного, я вот купил себе разговорник, прочитал в самолете полчаса, и ты знаешь, нет проблем, в этой стране общался с местными, ну вот прям как на своем родном языке. Да и вообще, пусть мне никто не рассказывает, если я сяду, то я за три месяца до да, любой язык, до да, английский, немецкий, французский, стоит мне только захотеть. То есть эти люди, действительно, сидя в самолете перед полетом, например, в Англию, прочитали пару слов «Здравствуйте, до свидания, спасибо, извините, сколько времени», уже считают, что язык у них в кармане. А дальше, когда они прилетают в страну, они начинают руками, ногами размахивать, выпучивать глаза, рисовать что-то на бумажках. Местные их кое-как с трудом понимают. Им кажется, что они коммуницируют. Уже с языком проблем фактически нет. Еще пару недель таким образом позанимаются и могут буквально карьеру в этой стране делать. Расскажу еще один забавный пример, который я встречал, лично встречал в своей жизни в Германии. Однажды мы поехали в автомастерскую именно с отчаянным идиотом. Он какое-то время прожил в Германии, но не собирается напрягаться с изучением немецкого языка. Мы приехали туда, и он говорит нам, подожди, сейчас я все сам разрулю. Подходит к немецкому механику и начинает на русском языке объяснять ему, что не так с его машиной. Руками машет, по машине хлопает. Немец спокойно стоит, взирает на все это и заявляет ему их фештеричное, что значит, я не понимаю тебя. Но человек, продолжая ему объяснять все это на русском языке, выбившись, так сказать, из сил, подходит ко мне и говорит, ну ты посмотри, какая свинья. В Германии проживает 3 миллиона русских, а он до сих пор русский язык не выучил. Нет, ну не фашист ли, а? Понимаете, мысль к идиоту о том, что человек живет в своей стране и абсолютно не должен понимать любого идиота, приходящего в его мастерскую, ему даже не доходит эта мысль. На что я ему ответил, знаешь, он, наверное, находится на фазе раздумья, он не может решить, ему э, русский начать изучать, потому что здесь 3 миллиона русских, или может быть турецкий, потому что здесь тоже 3 миллиона турков, и еще какой-нибудь на всякий случай, вдруг здесь еще 3 миллиона каких-нибудь приедет. Вот этот тип людей я называю отчаянные идиоты, то есть активные идиоты, не просто тихо сидящие, а активные, которые свой идиотизм готовы демонстрировать всем, не понимая, как они при этом выглядят. Вот таким образом мы подходим к примеру из жизни, такого отчаянного идиотизма я должен пояснить тем, кто тем не менее слушает этот персонаж и верит этому человеку на слово. Как вы, наверное, помните, а может быть не помните, я делал об этом отдельный ролик, поясняя людям, что то, что говорит Аргентин, не соответствует реальности. Дело в том, что он, уехав в Германию, заявил, что будет штудировать там, то есть будет студентом. На что люди отреагировали таким образом. Мне написала женщина, и еще одно письмо я зачитывал в ролике, где она с возмущением меня спросила, как такое возможно? «Мой сын заканчивает 11 класс, мы несколько лет изучаем немецкий язык, он очень хорошо учится в школе и у нас проблемы с тем, чтобы мальчик начал штудировать в немецком университете, при том, что он занимается не только немецким, но и английским. А тут какой-то дядечка, которому практически 40 лет, говорит, что он легко начнет штудировать в Германии, дескать, ничего не стоит ему просто взять и начать там обучаться». В чем тут проблема? На что я объяснял тогда этой женщине, и объясняю еще и другим, кто до конца не понимает, он действительно может показать, вам наверняка даже покажет свою студенческую визу и этим самым подменяет понятие. Итак, чем занимается такой человек, как Маркентин, и подобный ему в Германии, имея долгосрочную студенческую визу? Они просто занимаются изучением немецкого языка. Германия – это та страна, кстати, которая занимается активной популяризацией своего языка. Немцы не только призывают интересоваться языком, но и помогают всем тем людям, кто на самом деле хочет серьезно заняться немецким. Ну, самое известное в этом смысле – Заведение это так называемый институт Гёте, я много об этом говорил. Филиалы института Гёте есть в том числе и в России в крупных городах. Просто забейте информацию и вы увидите какое огромное количество этих филиалов. В Германии есть не только институт Гёте, но и различные школы подготовки, которые в том числе могут называться институтами. Но нужно четко понимать, слово «институт» в Германии не применяется. То есть институт в понимании русских, как высшее учебное заведение, здесь это слово не применяется. Высшее, самое высшее учебное заведение, которое есть в стране, называется «университет». То высшее образование, которое вы получаете в институте, немцы здесь получают в университетах. Сокращенно университеты называются уни. Те, кто интересовались, как можно учиться в немецком уни, они эти вещи знают. Итак попасть в университет для того чтобы получить высшее немецкое образование достаточно сложно для этого нужно иметь как минимум уровень языка С. и желательно проучиться например в студен коллег а студен коллег я не делал роликов но как вы видите в интернете огромное количество информации о студен коллег если у вас дети которые хотят поступить в немецкие унии обязательно найдите эту информацию студен коллег это самый надежный трамплин, с которого легко запрыгнуть в немецкий университет. Но что касается изучения немецкого языка, кстати, вот сейчас, внимание, это тоже один из способов, как легально попасть в страну на долгое время. Я собираю различные легальные способы попадания в страну и поэтому делаю на этом особый акцент. Изучать немецкий язык может любой человек, в смысле любого возраста. Это может быть и 70-летняя старушка, которая хочет понимать своих немецких внуков. Это может быть какой-нибудь 50-летний турист, который много путешествует и любит, например, Германию в качестве цели для путешествий. Любой человек любого возраста может изъявить желание изучить немецкий язык. И если они не хотят это делать на территории своей страны, то они могут приехать в Германию и в одной из подготовительных школ или в таком месте, как институт Гёте, взять себе четырехмесячные, шестимесячные или годовые курсы по изучению языка. Они, конечно, стоят денег, это во-первых. А во-вторых, еще если вы хотите находиться в стране долгое время, вы должны на это время снять квартиру в Германии. И при подаче прошения на долгосрочную визу в посольстве вы должны доказать, вот у меня МИДФЕРТРАК или длительный договор об аренде, и я могу спокойно проживать 4 месяца, 6 месяцев, ну, столько, сколько вы собираетесь заниматься языком. Если вы это подтверждаете, у вас есть запрос и ответ с, допустим, института Гёте, вы сняли квартиру, вы получите долгосрочную студенческую визу. Даже если вам еще раз 50, 60, 70 лет, не важно. Это не значит, что вы становитесь студентом высшего учебного заведения. Это всего лишь значит, что вы на этот короткий срок определяетесь как студент штудирующий, другими словами, человек что-то изучающий. И на это время вы получите долгосрочную визу. Поэтому этот способ можно отнести к способу легального попадания в страну на длительный срок. Ну, скажем, я бы попробовал в свое время, если бы искал работу в Германии. Например, я получил длительную студенческую визу, я занимаюсь изучением языка, а в свободное время пытаюсь найти работодателя в Германии. Затем, если вам вдруг повезет и вы за это время найдете работодателя, то вы можете студенческую визу поменять на рабочую и таким образом остаться еще дольше. Итак, Варкентин, он же дебильник. Он не штудирует в Германии. Он всего лишь в Германии изучает немецкий язык. Потому что уже очень много лет он пытается попасть сюда в качестве репатрианта, но не может сдать свой языковой тест. Из-за этого он приезжает сюда и пытается здесь изучить немецкий язык до хотя бы уровня B1-B2. Дается ему это с большим трудом. Ну, собственно говоря, человек, который вообще никакой трудовой деятельностью не занимается, кроме как изготовления каких-то сомнительных в плане достоверной информации роликов, Конечно, трудно ожидать, что вот вдруг окажется Пядей во лбу и выучит немецкий язык быстро. Хотя он как раз в этом уверен, ибо он есть один из числа вот этих отчаянных идиотов. И вот знаете, как, как, чем вообще разговор закончился? Она мне, как бы, я говорю, их бин э, э, беремтер русишер блогер, говорю, их, ну, как бы, намекая, что я, как бы, не какой-то лунтерменш приехал, как бы, я человек известный, ну, как бы, смысл у меня права покупать. Я говорю, учился, раз, рассказал, что их, их хаба ин фаршулига лэнд, ну, как бы, учился в, шку, в школе, они так смотрят, Ну, типа, нормально. Потом äh, я им такой äh, дальше рассказываю äh, äh, when их äh, in Rusland uh uh Амгансен скандал, я как-то вот так вот скандал слово произнес. Это и фаршу Я больше чем уверен, что по окончании своего изучения языка, такие как аргентин возвращаясь к себе на родину будет бить себя пяткой в грудь и доказывать, что он в совершенстве владеет немецким языком. Вот просто не сомневаюсь в этом ни на секунду. Потому что, как я уже говорил, вот эти отчаянные идиоты, научившиеся связывать всего несколько слов, у них нет ни малейшего сомнения, что язык у них давным-давно в кармане. Какие годы изучения языка? Не нужно пару месяцев, год от силы. И они уже спецы во всех вопросах. Вот такое долгое вступление, к чему я все это говорил. К тому, что именно эти люди, отчаянные идиоты, на тему о Владимире Путине и немецком языке заявляют следующее. Владимир Путин в совершенстве владел немецким языком. И второе. Человек никогда не забудет иностранный язык, если он им когда-то владел. Итак, по первому вопросу, владел ли Владимир Путин немецким языком? Все, что нам известно и вообще всем людям известно, всего лишь одно единственное выступление Владимира Путина с трибуны Бундесвера. Давайте коротко его послушаем. Готе, Шиллера, Канта на немецком языке. Sehr geehrte Damen und Herren, gerade eben sprach ich von der Einheit der europäischen Kultur. Dennoch verhinderte ihre Zeit diese Einheit nicht den Ausbruch zweier schrecklicher Kriege auf dem Kontinent. Zwei Kriege im Laufe, im Zuge eines Jahrhunderts. Sie störte auch nicht an der Errichtung der Berliner Mauer, die zum unheilenden Symbol der tiefen Spaltung Europas wurde. Unsererseits existiert die Berliner Mauer nicht mehr. Sie ist vernichtet. Заметили что-нибудь? Ну, я думаю, что внимательные заметили. Во-первых, Владимир Путин не говорит от себя, Владимир Путин зачитывает текст с листа. Если вы в чем-то сомневаетесь, что между говорением от себя и зачитыванием листа нет никакой разницы, давайте послушаем выступление Петра Порошенко, который в совершенстве владеет английским языком и легко с носителями английского языка говорит на английском языке. Посмотрите, как это выглядит look very promising at the beginning of their time in politics or in government in Ukraine and then have um, become unpopular. What makes you think you're going to be different? Well, we have a lot of different. And now I think that one of the main tasks just to, to to find out the joint approaches for the way how we can solve the question. If you can compare my problem, and compare the candidate, you can easily find out Some, some, some the, it, know, security. Security. Кстати, респект бывшему президенту Украины, он действительно президент международного уровня. Такого человека выбирать в первые лица государства можно, потому что он не облажается и легко сможет донести до всех людей мысль на общепринятом разговорном сейчас в мире английском языке. Господин Путин за 20 лет своего присутствия у власти не удосужился, кстати, изучить английский язык, а мог бы. Ну за 20 лет мог бы, не правда ли, да? Но в том-то и дело, что Владимир Путин не любит напрягаться. Владимир Путин еще во времена своих школьных лет был слабым троечником. Об этом говорят все, кто его помнит. Друзья по ГДР заявляют точно так же. Язык Владимир Путин не знал, языком, в смысле немецким, заниматься не хотел. Он жил, естественно, сталкивался с какими-то словами, но как такового языка он не знал. Общаться с немцами просто так он не мог. Кроме выступления на этой трибуне у нас нет ни одного доказательства, где бы он отвечал, например, на вопросы немецких журналистов на конференции где бы он просто с немцами мог разговаривать на любую отвлеченную тему. Ни одной подобной записи нет. И вот отчаянные идиоты, видя всего лишь одно выступление, где человек зачитывает с листа текст, утверждают, что Владимир Путин в совершенстве немецким языком. На чем базируется это утверждение? Я считаю, что оно полностью фальшивое. Ибо даже если вы сейчас, например, любой текст на любом иностранном языке, скажем, запишите русскими буквами, прочитаете этот текст 20, 30, 50 раз, послушаете, как этот текст произносит носитель языка и повторите, всем будет казаться, что вы владеете этим языком. Ну а теперь второе утверждение отчаянных идиотов. Может ли человек, который изучил иностранный язык, забыть его со временем? Конечно же. Если вы не занимаетесь языком, если вы не читаете на этом языке, вы не смотрите телепередачи, вы не общаетесь каждый день, вы язык забудете. Языком нужно заниматься ежедневно, и сейчас я очень многих испугаю, до конца своих дней. Иначе... Большинство слов у вас улетучится, останутся какие-то базовые знания, но их не хватает и именно поэтому Владимир Путин, общаясь с немецкими журналистами, всегда имеет наушник на ухе. В общих представлениях, может быть, он и понимает, о чем речь, но детально он боится ошибиться и отвечает всегда только по-русски. Итак, это не объяснение того, что сейчас якобы действует какой-то двойник. Это как раз-таки полностью вписывается в картину того, что Владимир Путин никогда не владел немецким языком, уж тем более не владел им в совершенстве, а за 20 лет своей абсолютной лени и нежелания заниматься языком забыл даже то, что у него когда-то было в голове. Но ну, а сейчас, как я и обещал, забавная часть, то есть посмеемся, ну, по крайней мере, посмеются живущие в Германии, я постараюсь максимально близко передать сейчас то, что вы услышите. Он уже почти полгода занимается в Германии языком интенсивно, в смысле каждый день по очень много часов. Ну, я думаю, что в таких случаях, в таких школах это чуть ли не 5, а то может быть и 8 часов занятий языком, полгода так интенсивно. И вот человек рассказывает, что на улице сталкивается с немецкими полицейскими, не хотят проверить его водительские права и сомневаются в их подлинности, спрашивают его, где он купил эти права. Ролик, кстати, этот можете посмотреть, я дам все-таки ссылку, чтобы у Варкентина не было причины жаловаться на канал. Так вот, полицейские спрашивают его, где ты купил эти права. Мало того, что Варкентин в момент общения с полицейскими сообщает им, что он знаменитый российский блогер, неизвестный, непопулярный а знаменитый российский блогер. Я говорю, их, э, их берём-то блогер, их, ну как бы на, намекаю, что я как бы не какой-то он приехал, как бы я человек известный. берём это, ну, не знаю, Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, это всем-всем известные люди. Так вот Варгентин ставит себя на уровень с ну, звездами мировой величины. Если бы он хотя бы сказал «биканты блога. То есть известный блогер. Но это было бы еще куда ни не шло. Нет. В у нас неизвестный. Он Берюнте блога. Знаменитый. А, и, ну, естественно, она мне раз 20 спросила, а, а правду ли я говорю. Я говорю, из вархает ну, как бы, я говорю правду, ну, чё, блин, стесняться Ну, как бы, намекаю, что я, как бы, не какой-то онтерменш приехал, как бы, я человек известный. А у меня шапка за 1 евро, э, перчаточки за 1 евро. Ну, так я выгляжу очень бедно, блин. Я <сорщит> как бы, я человек известный. Ну, как бы, я говорю правду, ну, берём террорусишер-блогер, и чё, мне... стесняться <сорщит> <сорщит> <сорщит> Бог с ним, с манией величия у шизоидных. Всегда всё было отлично, а теперь само объяснение Маркентина, что не так с его правами. И живущие в Германии, я вас очень прошу, не слишком громко смейтесь. Дальше рассказываю when Rusland Gkwaan in Russland те, кто, ну, как-то сталкиваются с языком, или знают язык, или, может быть, живут здесь, они сейчас, конечно, улыбаются, потому что человек этот нагородил огород. Маленький ликбез немецкого языка. Вот два слова вы сейчас выучите, которые вы потом вряд ли забудете. Есть такое слово в немецком языке kaufen, которое обозначает покупать. Ну и, соответственно, если что-то купил или покупал, то это будет звучать как gekauft. Я сейчас специально немножко больше сделаю тоном, чтобы вы услышали. Гекауфт, что значит «покупал». А есть еще такое слово в немецком языке, как гекаут, что значит «поживал». Не в смысле «жил-поживал», а в смысле жевал что что-то», «ням-ням». Так вот, Варкентин, общаясь с полицейскими, сообщает им, что он свои водительские права Поживал. Я не гекаут хава. Фурашай гекаут хава, гекаут хава. Ich hab Я жевал. Вы послушали, да? Во-первых, нет такого слова хава. Хава нету. Есть вы врите, слово хава. Ну Знаменитая песня «Хава Нагила», если бы вдруг не знали, переводится как «давайте возрадуемся». Так вот, «Хава» в иврите есть. В немецком «Хава» нет, в немецком есть слово «Хабе». «Хабе» или «Хаб». Ну, «Хава» и «Хабе» — это все-таки, согласитесь, разные вещи. Мало того, что он «Хаве», так он еще и «Гекаут Хаве». Жевал он их, понимаете, как булочку, как колбасу. Нет, пардон, в Аргентин колбасу не ест, он жует только помидоры. Ну, послушав это, я посмеялся, думаю, посмеялись те, кто здесь долгое время проживают. Представляю, какие глаза были у полицейских в этот момент, когда они встретили знаменитого российского блогера, который жует свои водительские права. В общем, что я хочу вам сказать, дорогие Друзья. Итак, человек с огромными амбициями, уехавший в Германию, и полгода интенсивным образом каждый день по пять и более часов занимающийся немецким языком при общении с полицейскими говорит им, что жует свои водительские права, ну, даже не замечая при этом, что он говорит. Это к тому, что если у вас есть амбиции по поводу того, что вы в течение пару месяцев в течение полугода, в течение года выучите язык, то вы, скорее всего, из числа отчаянных идиотов. Нормальный здравомыслящий человек должен понимать, что для изучения иностранного языка нужно очень много времени, терпения и работы. Ну и вывод всего этого ролика таков. Если люди, которые сами не владеют языком, заявляют вам, что Владимир Путин в совершенстве владел немецким языком, парочку лет позанимавшись иностранным языком, вы никогда больше его не забудете. Вы понимаете, что перед вами отчаянный идиот, который начал связывать пару слов, при этом считает, что язык он уже освоил. Будьте осторожны. Человек может приехать в Германию, просидеть здесь полгода или год, привести из Германии сертификат на какой-то уровень. При этом говорить он будет вот так, как я привел пример. С другой стороны, человек, который многие годы кушает только помидоры, ну я могу представить, как ему сильно хочется есть. У него ничего другого на уме нет, как желания ну, хоть что-нибудь пожелать. Пока!